Последний метро, опустевший вагоны Внутри меня минор, ночь стою на балконе Я думаю о том, кто стоит с тобой напротив В холодном коридоре, забыл тебя запомнить Последний метро, опустевший вагоны Внутри меня минор, ночь стою на балконе Запомнить последнее метро пустевший вагон внутри меня минор ночь на балконе я думаю о том, ты стоишь с тобой напротив в холодном коридоре забыл тебя запомнить так наивно и чисто, но по щеке твоей слеза Не стоит больше доверять, он не гроша я хочу вернуть назад то время, что уже прошло Чтобы забрать тебя с собой, уберечь Ты очень милая на вид, но вижу, как болит душа Еще не знаешь, как устроен этот мир Поезд несет через года, и ты увидишь много зла Не потеряй себя, даже когда идет война Тогда уже не будет возможно Последний метро, пустевший вагон Внутри меня минор, ночью стою на балконе Я думаю о том, ты стоит с тобой напротив В холодном коридоре, забыл тебя запомнить Последний метро, пустевший вагон Забыл тебя запомнить